Так, я тут чувствую, у них проблемы. Может, сообщил мистер Мастер Фу? О. О. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Не бойся, я не из этого измерения. Ладно. Ну, надеюсь, ты да, я все знаю, это я ужасно, знаю, такой... мне это не нравится. А ты знаешь про то, что я... Что ты? Знаю, я все знаю. Мама, тогда мне сейчас... Я не тот, который в школе не работает, самом... работает, не подумай. Я понял. В смысле? Я не в школе работаю. Это это я, дрова. я это из другого измерения. Из Могу хоть что достать. Ты не домокал? Дамокл? Я... Ну не тот дамокл, который дамокл. Ты веришь? Ну хорошо, ага. я тогда я возьму вот так вот. Я дубашу тебе этой палкой. А теперь веришь? Мне, как я понимаю, нужно с точной Хочешь, мне... Тем более, как он летает. Лаки чаром достать тебе по голове. Ай-яй-яй. Да, за я тоже так хотела сказать. Нужен тебе это, божество? А, это нет, не, я сохранил да его. Нет. Я тут зачем что пришел? Же. Мы за него захотели, за почку использовали. Можно кушать. Покушать. У меня нет, покушать. Да не он поймал, ты пил. Не он его взял. другой это О, спасибо! Спасибо! Твой талисман. Мы видели лицо когда он вот так вот упал. Смотри. Но я не дам. Я тогда нарушу временную. Ну ты не понял, я понял. Временную там. Ты? Поэтому я тебе не, не дам. Я, я не сами. А как, а как нам помочь ты хочешь? Ну, могу сказать два. Заклинание поиска? Я применяла заклинание поиска. Он у меня работает. Ну, бесполезное заклинание, на самом деле. А ну, понятно, где он Талисман Банникс находится. А, в другом ты тоже из... другом, ты В другом измерении а, а, Талисман Змеи, который тоже вам может помочь, находится тоже в другом измерении. Знаете, в каком? Что ты в разрушенном которого измени, измерения разрушили, разрушил-то Адриан. мысли почему-то, я не знаю почему, но мне ночью иногда присоединились сны. Типа, Было Адриан. короче. Ну, проигрывал. А, Проигра... Вы начали проигрывать, ее Адриана не стала выбора как... Там какая-то Марионетка. Марионетка. Ну, вот... Он объединил и талисман срезанную и, срезанную. и в итоге разрушил да. эту вселенную. Но ну, это, ну это сны. А Разрушил. А потом и вы сюда попали, мы сюда попали с новой памятью. И тогда мы были без с новой памятью и все такое. Ну, типа, вы не помнили, что было в прошлом. Ну. Я, конечно, ничего не понял, но не очень знаю, интересно. Не а не Андриан, Андриан загадал, конечно, желание. Конечно, это скоро все забудете, когда чудесный мистер Баг использует свою силу. Эм, У -у -у -у. Да. Долго вы будете искать. Я Самый последний талисман вы найдете мистера Бага. И там будет очень сложно. Он из Про. Будущего, да? Ты из будущего? Смотри, я возьму вот так вот. Я дубашу сейчас. Ты меня понял? Ты из будущего? Я из Он из всего. Я из всего, да. А. Я в любой могу типа быть Бога. в любом времени, в любом месте. Ага. Ну, обычно я приходил на помощь, но просто не надо вспоминать мое прошлое. В прошлом я уничтожил мистера Бага и Суперкота. Но это так. Да хватит дай, да дослужать. <къем> э, да, дальше. Он не верит, он просто тупой. <къем> да. <къем> дальше. А может, У меня есть такая видишь, штучка. Иди-ка сюда. А сюда покой покой иди. Куда Да, задавай. Да, Почему а мне тогда вот все то, что ты сейчас пересказывал, снижайся во снах? Не знаю. Муд, мудно, Совпадение. Ещё ну просто. Нет, ну приятно, вот он объединил. Талисманы. Он объединил талисманы и разрушил ту вселенную. И с той вселенной все поразбросилось по другим вселенным. Ну а также новые талисманы, которые вы должны были уже получить давно. А что с Баниксом? Раньше, если бы он не сломал, у вас бы появились М -м, пурпурная тигрица, минотаврикс, угу. тух и все такое. Вот, пробить. к вами есть. А талисман утерян. Они а в других измерениях разбросаны. А так, прощай. Нет, <свеч> ты их потом <свеч> Серьезно, Только ты сломать ее не смог. ладно? Ага, тебе. Ага, ты фиг тебе. Вон, дома побывал. Так. Вот. Так да хватит! Что? Ну что, что, Костя так же, вот так. Ой, Адриан, что такое Костя? Эй, цокол, вот так. так вот пересмотрим. Дверьте, люди, откройте. Где ты? Погоди, а то есть... Дверьте, откройте. Где ты? Откройте. Подойди сюда. А -а -а. Подойди. Сюда, сюда. Вот, Я приехала. А, может не на. Вот, да, да, да, да, да, да, все, да, все правильно. Ну, О, да, да, да. Главное, мой стар, младший брат не приехал, он хуже ее. Заходите, дом. Откуда ты тут? Я не знаю. Все, все ушла. И, да я учусь сейчас... Как не бить? А, Ничего а, не Ладно, не бить, так не бить. Есть, змеи находится в измерении, которое разрушено. Разрушен. Что? Лиспанс змеи находится в измерении, которое разрушено, верно? Угу. Mm -hmm. Как мы его вернем? Восстановим. Ну, погоди, частичка, как ты так сам с тобой поверил, как ты делаешь? Оно разлетелось и по разному. Я образом. знаю, да. ты кот просто. Смотри. Оно значит, попало в разрушенное. И с, и с разрушенного так. измерения ее перекинуло в другое. Там ты хочешь поговорить? Вещи. Может поэтому мне как раз вписано с ней для смотри. Танисман. Mm. Талисман. Дальше. Тигрица находится Молодец, тихо находится в тысячном, наверное измерений до вас она дойдет а вы знаете в каком вы измерении mm -mm. в Нет. первом вау wow. чтобы дошли до вас эти талисманы вам надо подождать ну миллион лет вот что то, тебе ты надо? Молчи лучше, если ты ничего не понимаешь. Так. так. Надо думать. Вот так. Тоже вот мне нравится. СМИ находится там. Но как мы его восстановим, когда этот... Хвост, но не трожь. Нет. Хвост. Мой хвост. С влиянием разрушил всю Вселенную. Если мы восстановим, восстановится... С что вот, вот этого. Вот на не надо? Ладно. Я рад, я понял. Тихо, не надо. Да, всё, всё, не надо. Нет, не надо. Мы Будет пойдём. Мы. Студенька. Мы. Я брата не буду звать, потому что он такой. Мы Ты меня не понимаешь. Мы не пойдём туда. Нет. Мы... Слушай. Как страшно. Слушай. Сложно. Когда пал туда талисман. Да отстань. Не трогай Его плачь. Через сколько-то времени перекидывает в другое. Не в сломанное измерение. Смотри, как тебе показать? Что ты делаешь? Как тебе показать? Да хватит дру... Нет, не смей. Я сейчас оторву мой хвост. Смотри. Конечно, будет больно. Смотри. Нет. Нет. нет Пример. Нет, нет. Вот сломанное измерение. Нет. Угу. Вот. Вот измерение. Отойди. Да блин. Чего вы такие маленькие? Хватит под ногами. Вот измерение все и вот сломанное. Вы находитесь Ого. вот Здесь. Uh -huh. Что попало сюда, переходит в любое рандомное. Uh -huh. Смотри. Оно ну, может попасть в наше. Да. Со временем. пройдет uh -huh. Пусть, пусть пройдет Месяц. Uh -huh. Талисман был здесь. Отойдите. Талисман был здесь. Уйдите. Так, брат. Сейчас мне тут надо отпорить. Пару... Ты чё чергал, заколос меня? Шёл вон. Скажи Шли эту брату. Отсюда. Да. Смотри, как я тебе объясню Всё. понятней. Ничего себе, да богу. Смотри. Вот, бывшая это измерение. Было целое. Mm -hmm. Ставим, там были все вещи. Отойди. Положи. Когда измерение сломалось, вещи mm -hmm. разбросались. Ага, и попало, может быть, и оно попало в наш. Может быть. Так, жительсман. А ну раз. Месяц полежала mm -hmm. И на рандом перекинулась например, во второе измерение. Ну месяц, мне кажется, это слишком долго. А что если а Потом сниму? это измерение... Вот так вот. Все. Не существует его. Оно убирается. Ну Все. А потом еще... Пропадается, еще, еще, еще, еще, еще, еще. И, И дойдет до, до нас. Понимаешь? Тогда... Но это еще долго. Но талисман через месяц примерно перекинется уже в несломанное. К наша. Возможно, не ничего не буду говорить. Но неизвестно, что, допустим, оно время попадет. Если, если пришел, что... значит не ваше попадет измерение, ясно? А Другая если мы, мы, допустим, мы допустим ускорим время? Ага. -а -а. Нет. Мы ну, полезем сюда. Вот сюда. Хм. Я вас отправил в измерение мертвых. Помолчу, мешать будете. Потом я вас вытащу. Смотри, а я вырву себе. Опа. <coughs> И вы достали. И мы можем прийти. Будете еще мешать? Я вас точно не верну. Все. Разрешаю вас. А то... И мы можем прийти вот сюда. Вот. Мы придем вот сюда Ой, и все. Ладно. Ага. Все. Нет хвоста. Ясно. Я объяснил. Не ясно, ясно. Вам понадобится вот это. Что это? Что это? Там три. А там много измерений. Сколько их? Ну, их много. Так. А, кого? Не балуйся. Я не балуйся, я смотрела, сколько измерений. А плохой мне? мальчик! Плохой! Плохой мальчик! Плохой! Всё. Чего Но... что. Думала... О, Вика, где ты была? Всё, мне пора. Была. Давай, пока. Куда он пропал? Приносимся. Торжество. Мария, я сейчас. О, боже! Мне уже от невысыпания, наверное, глюки. Ладно. Да. Mm -hmm. Круче, приходил. Кто он? Филин? Он... Нет, да. mm -hmm. Так, И его че? не слушай. не слушай. <смех> <смех> <смех> не слушай его. Это понял. Он просто... <смех> Я да. Что ты понял? Короче, что там может разрушаться, это, измерение? Короче, при разрушении измерения, mm. которое ты разрушил, какой-то mm. ты разрушил измерение. Я? Yeah. Вещи раскидали. Mm. Потом... Какой-то ты. Да. Там, короче, Я соединились талисманы какие-то. А потом, И... потом талисман измерения попал в то измерение, которое ты разрушил. Но, когда ты это разрушил, нам придется ждать целый месяц, не то неизвестно. И то неизвестно, сколько нам ждать, а переместится в другой. Потом он дал мне волшебный пирог, который переместил нас в другой какой-нибудь измерения из трех а, от Из трех? из трех. Их там трёх. больше, наверное. Их там а, дофига, но... и... Знаешь, почему я из трех? Знаешь, почему я из трех? Потому что он знает куда она упадет поэтому дал из трех какой-то из трех ну, надо будет что выбрать даже, даже... что если Что если эти пирожные Блин, а есть филин, который дает это усиление. Я могу уйти сироп, чтобы оно разделилось на свете. Нет, я придумал более классную идею. Я умножу эти перья с помощью талисмана мыши и усиления филина. Идеально. Что -то -то -то -то. идеально? Что идеально? А потому что ты всякую чушь еще и ну вот я почему. Вот, например, как сейчас. <связывая> <связывая> <связывая> Там грязно, митюмага, и так вс. вообще. Ой, <связывая> Иду Смож я. Так, от... где Вика? А вот. Что ты тут делаешь? Все, щипал. А. Я... щипал, щипал, щипал, щипал да. Да. Не знаю, что до... Нет, нет. Вс, я ночу тебя. Может, не можешь, не? Держи. Вряд, Вряд ли. Лишь. Давай. Треть, ну вс. А, то есть, вот тут осталось? <поставление> ну ладно. Я это. Отдохну. Давай, отдыхай.